Теперь о таких звуках, как пэд-элементы. И пэд определяет только форма. И форма ее, как правило, протяжная, потому что это в переводе с английского так и есть подкладка или мягкая подушка, которая служит именно этим же в любых аранжировках, в любом жанре, не только в электронной танцевальной музыке. И, как я повторюсь, пэд определяет только форма. Любой, любой тембр может быть пэд. Любая комбинация звуков, любая настройка голосов в осцилляторах, любой фильтрированный тембр может быть ПЭД-элементом. Та же самая жирная пила, например, с жирной квадратоидой. Может быть как лид-инструментом, и при наличии вот такой вот традиционной для PED-формы. Это может быть PED-элемент. Сразу же напомню. Всегда в таких инструментах стоит ставить полифонию на максимум. Это может быть жирный звук, или же менее жирный и очень тонкий. Тембр. Более электронный. Обработка для ПЭТ может быть какая угодно. Я обычно поддерживаю, поддерживаю все это эквалайзером. Если ПЭТ сам по себе не направлен на низкие частоты, хотя такой может быть, то, например, я убавляю низкие частоты, естественно. Например, с 200 герц И акцентирую середину, так как пэд, как правило, традиционен для регистра именно средних частот. Делей ставить нет смысла, если пэд не очень острый по атаке, хотя такое также может быть, и позже мы в этом убедимся. Но в любом случае, делей, как правило, на пэд-элементах даже с острой атакой я не ставлю, потому что размазка по времени и имитация пространства может быть достигнута именно с помощью, и лучше всего, реверп-эффекта. С достаточным и наличием, и размером это будет лучше всего смотреться именно в педальменте. может быть также направлен и на низкие частоты к примеру это может быть низкий по регистру басовый пэт который как правило служит подкладкой еще одним уровнем уровнем подкладки под например высокочастотный пет, чтобы в яме дать максимальную энергию низких частот и высоких частот то есть полностью а, дать раскрытый спектр это к примеру мы можем достичь с помощью понижения на минус 2 октавы например вот такой пилы пилообразной формы. Естественно, если мы понижаем октавность, то не стоит расширять по стереобазе сильно все эти голоса. И то же самое, например, здесь. Естественно, низкочастотным его поможет сделать именно фильтрация low-pass, которая оставляет сама по себе только именно низкие частоты. И мы, например, сдвигаем сюда вот этот ползунок частоты, чтобы направиться к именно низким частотам. На эквалайзере я уже усилил низкие частоты в районе 200 герц, это будет очень полезно. С высокой частотой можно ничего и не делать, поэтому оставляем ее примерно такой. И, конечно же, реверб. Для пэда это очень-очень важный момент а, при имитации пространства. И реверб может быть даже быстрый по атаке, но все же длительный по релиз, потому что это подкладка, это пространственная подушка, это пэд. И очень-очень теплый, его может сделать обогащение сатурацией, небольшой сатурацией. И сатурация достигается небольшим наличием дисторшена, совершенно минимальным. Как по уровню искажения, так и по его самого, самому наличию. разные степени D-Tune дадут нам разный результат. правило, здесь не стоит прописывать аранжировку на нескольких нотах, так как это служит подкладкой для уже какого-то пэд, чтобы создать именно басовую атмосферу для лейринга, Так как лейринг это, помним, наслоение нескольких инструментов, как правило, разных регистров или, как правило, разных тембров. это может быть любого регистра. Также это может быть очень высокочастотный элемент. И пропишем традиционно э, суперпилу для этого осциллятора, ну, например, смешаем его, ну, пусть с необычной формы квадратоиды, то есть, half-pulse, половина периода квадратоиды. И тоже сделаем из нее более жирный звук. Это, например, 6 голосов плюс хорошенький дейтюн. Форма пэт, традиционно протяжная. Для него, конечно же, поспособствует reverb и эквалайзер, который, которым я бы хотел срезать низкие частоты. И подчеркнуть достаточно высокие. Пусть это будет 4-5 килогерц. И очень-очень высокочастотным его сможет сделать только фильтр hi например. И здесь мы ищем и щупаем, где ползунок Carol Frequency, то есть срез частоты даст нам наиболее хороший результат. Резонансом подчеркнем ту область, где произошел срез, чтобы немного компенсировать и усилить начальные гармоники, которые еще есть в этом тембре и которые не срезаны. Я бы убавил вот этот вот тембр и сделал первостепенным суперпилу. И вот отличный эффект, который всегда разнообразит пэт. Вообще всего эффектов 2, которые могут сделать пэт богаче, ярче, красивее и размазаннее по времени, так как это ему требуется. Это фейзер и корус, которые здесь у нас имеются. И первым делом стоит рассказать про фейзер, как он может помочь вот в такого в разнообразии такого типа э, звучания пэт. Активируем фейзер и немного про этот эффект. Сам по себе фейзер это многополосный фильтр который делит спектр при его активации здесь, делит спектр на несколько bandpass-типов фильтрации, то есть это полоса пропуска, одновременно который может быть и полосой выреза. Конечно же, потому что все это делит спектр на вот такие вот формы. И здесь есть несколько уровней контроля. Это, конечно же, фильтр не просто статичный, он может перемещаться в спектре частот, то есть создавать эффект движения, движение фильтрации. И вот как примерно он выглядит на... Настройках по дефолту, как он слышится. Это вот такое вот трансовое гипнотическое звучание, гипнотический эффект. И самое важное начнем от самого важного, самый важный контроль это LFO rate. В любом фейзере есть такой вот момент LFO. Это тот самый low-frequency oscillator. Это осциллятор низкой частоты, который, как правило, вот таким именно тем самым перемещением движется влево-вправо, смещая как раз вот эти полосы влево и вправо. То есть двигаясь с какой-то частотой по этому спектру. И как раз RAID — это скорость частоты движения перемещения вот, вот этих всех полос по спектру влево-вправо, от низких до высоких частот. От самого быстрого до супер-медленного и еле заметного lfo такого как раз трансового гипнотического эффекта. В этом пэд это будет смотреться лучше всего. LFO gain — это, как так скажем, заметность этого перемещения. Если LFO gain а, стоит на нуле, то LFO будет реактивировано, то есть не будет никакого перемещения. Это есть как раз амплитуда этого перемещения. Как сильно будет двигаться влево и вправо по частотному спектру этот фейзер. Так скажем, многополосный фильтр. Вот как это работает. Я бы оставил LFO gain вот на таком значении сейчас. И также есть следующие параметры у этого фейзера. Центральная частота, Center Frequency, это та частота, которая находится по центру. Здесь мы просто представляем, что эта частота как раз эквалайзер от 20 Гц, в этом случае, я думаю, до 10 кГц. И эта частота как раз устанавливает центральную ось, которая и будет двигаться сама по себе влево и вправо. Здесь мы просто на свой вкус выставляем то, где наш фейзер будет лучше перемещаться, где будет лучше фильтрировать в движении. Это все зависит от типа нашего тембра, накрученного в сайлент. У меня более высокочастотный тембр пэд, поэтому я смещу все это в сторону высоких. Интуитивно догадавшись об этом. Такая функция, как спред это расширение. И расширение как раз полосы вот этих полос частот. Насколько широкими им быть. То есть они могут быть очень узкими. И их будет очень много в этом случае этих полос, отдельных полос частот на частотном спектре. Если же мы устанавливаем больше функций спред, то их будет менее, меньше. И как следствие фильтр будет менее замет заметный. <музыка> менее характерный, я бы даже так сказал. Поэтому чуть больше. Left and right offset – это отклонение влево или вправо. Здесь мы просто создаем эффект фейзинга между левым и правым каналом, смещая немного центральную частоту в левом ухе или в правом ухе. В результате мы получаем интересные эффекты для нашей стереобазы. Интересные стереоэффекты в этом фейзер. И следом width — это как бы итог работы фейзера по стереобазе. Если мы хотим слышать его в моно, то мы будем слышать его в моно. Если мы хотим больше в стерео, то мы делаем больше в стерео. Очень логично это все работает, и можно заметить на слух. Более богатая стереобаза для фейзера. Я бы советовал как раз оставлять вот этот эффект и вот эту ручку на положении максимум 100% в стереобазу. И последние две ручки, которые я не разотронул, которые как раз и влияют на наличие этого фейзера, это Feedback и Dry-Wet. Dry-Wet, естественно, это наличие этого фейзера. От нуля до 100% в наличии этого эффекта. Я бы установил 25%, чтобы, не был, чтобы он не был так заметен. И фидбэк – это не столь наличие, сколько акцентирование пиков, для того, чтобы почувствовать как раз резонанс и услышать резонанс этого фейзера. Вот что произойдет сейчас. Акцентирование резонансов. Мы слышим как раз вот эти резонирующие пики, которые более заметно перемещаются а, по LFO. Здесь я бы оставил на 25 как и dry wet сигнал. И сейчас фейзер будет как раз в том наличии, в котором мне хотелось. Давай вот этот, давай вот это трансное перемещение и гипнотический эффект. можем также произвести все что угодно в тембре pet целлерев несколько а, типов pet например тот же самый басовый тембр что мы сделаем просто синусоиды например это будет просто басовая гармоника одна басовая гармоника немного сделаем ее тише сразу потому что я знаю что она как она будет а, звучать и сделаю ее более мягкой вообще pet сделаем не столь а, плавным по атаке и в части B я сделаю ту самую супер пилу. Конечно же, 8 голосов. ретриггер убираем для того, чтобы не давать атаку и вот этот фейз эффект по старту. То же самое здесь, но в плюс одну октаву, чтобы получить более богатое гармонические звучание. Ретриггер off. И здесь я сделаю меньший разброс по стереобазе. И уже здорово, если бы не вот такой вот конфликт в низких частотах. И как раз суперпилу я фильтрирую по низким частотам. То есть срезаю низкие частоты и устанавливаю тот самый фильтр hi что я устанавливал для э, высокочастотного PET. Но сделаю более гладким срез этого фильтра. конечно же, реверб для того, чтобы это было более протяжно и пространственно. Эквалайзером я определю как раз басовую тонику в 200 Гц и, например, средние частоты для слоя B. Тут стоит делать тише, я думаю, вот эту гармонику синусоиды. И для полноты я бы даже в части А еще активировал один осциллятор. Пусть это будет жирная квадратоида, например. 8 голосов, ну или, ну в этом случае можно выбрать меньше, пусть будет 5. И вот такой заметный дайтюн, Ретриггер офф. расширение чуть меньше. Можно даже поэкстремалить здесь и дополнить все уже, весь вот этот уже тембр, очень раздраженный по дейтюн а, квадратоидой. И теперь уже на выходе мы регулируем А и Б сигналы. А это синусоида плюс очень раздраженная под этим квадратоида. И Б это просто суперпила в нескольких октавах, в двух октавах. И вот еще один интересный эффект для реализации в пэд-моментах, в пэд-элементах. Это корусы. И здесь, если кто-то понимает английский язык, вот немного корус — это хор. Это то, что создает одновременно звучащие несколько голосов. В этом случае наш синтезатор Silent, как и любой другой синтезатор с эффектом корус, создает просто дубли уже существующего сигнала, то есть его несколько копий. И создание эффекта хора зависит от как раз задержки по времени между этими копиями, что значит delay. То есть ручка delay — Создает эффект задержки между оригинальным сигналом, тембр, который выходит из нашего, из нашего синтезатора, и его несколькими копиями. То есть они будут звучать и, на, и стартовать в разные моменты, если мы поставим достаточно длительное значение дилей. Это очень хорошо сказывается именно в пэд элементах. Корус также делает мягкую атаку из острой, как многие могли догадаться, если происходит задержка. Поэтому здесь нужно быть аккуратнее с другими типами тембров. Дилей я бы не стал ставить слишком много, поэтому 12 миллисекунд, то есть 25% будет вполне достаточно. Также эффект коруса, эффект хора создается разницей в пич параметре, то есть в высоте тона. И разница создается совершенно небольшая. Здесь просто стоит сделать отклонение колебаний в герцах, то есть колебаний копий этого сигнала по пичу, То есть создает как раз эффект этого хора. И также есть глубина этих колебаний. Это не скорость, это просто амплитуда. То есть здесь мы увеличиваем наличие этой раздраженности пич, Этой разницы. в пич. Вот и есть два эффекта, которые создают эффект хора. Скорость колебания плюс глубина колебания. Dual Mode. Функция в этом эффекте корус в Silent синтезаторе, То, что умножает на два раза эффект корус. То есть создаются не просто две разных копии к нашему одному исходному сигналу. Здесь в Dual Mode создается 4 копии, то есть chorus эффект умножается на 2 и как бы становится более пространственным, и более и звук будет более зернистым и раздробленным. Остальные ручки feedback with и drive with, я думаю, многие догадались уже, что это. Feedback, это. feedback это усиление этого эффекта chorus, в разы то есть усиление как раз этого дробления и раздраженности по pitch. Width это отвечающий за стереобазу этого эффекта, контроллер, то есть он усиливает стереобазу и расширение по этой стереобазе вот этих вот отражений, вот этих вот копий. Вторая вот это, конечно же, наличие этого эффекта. При вот таком утрированном утрированной настройке видно как раз разницу, что получается сейчас здесь я бы оставил этот этот корус вот в таких вот настройках чтобы просто подсластить и немного размазать звук потому что как мы как мы слышим что звук становится более нестабильным если корус утрирован эффект коруса и его присутствие и его наличие утрировано Это были жирные пэт. Но пэт может быть и нежирным, абсолютно нежирным. Это, к примеру, может доказать вот такой вот такая вот настройка. Попробуем сделать 8 пил, но под этюну мы не будем их расстраивать. И какой-то вспомогательный. Например, та самая гибридная звуковая волна между треугольной звуковой волной и пилообразной. Также 8 голосов. При триггере не убираем, и будем просто подбирать фазой, что будет лучше для этого пэта. И даже вот такая вот настройка уже создаст интересный эффект. Сделаем более мягкий релиз. Так, скажем, движение вспять этого пэд, как будто бы от отражение ревер повёрнуто вспять. Хорошо усилит это движение бенд без фильтрации, то есть фильтрация, где частоты остаются только в пределах выбранной полосы. И выберем вот такой, например, вот регион, и усилим этой ручкой драйв. И вот такое вот замутненное движение создает уже отличный а, тембр. Вот здесь уже очень-очень влиятельным будет эффект delay, так как у нас резкое завершение по релизу, и в этом случае. Вот что получится при добавлении эффекта Delay. Это будет уже очень влиятельным. Увидим эти отражения. Они становятся слышимыми, если релиз не такой длительный, так как при длительном релизе они, конечно же, будут перекрываться. И Delay в этом случае обогащает наш тембр. Reverb также даст всему этому больше пространства. Вот такой вот интересный эффект движения с 5 движение обратно. Достигается всего лишь несколькими движениями и самыми простыми комбинациями звуков. Конечно же, соль и перец все это усиливают в смысле delay и reverb, как специи для нашего тембра. Теперь перейдем, наконец-то, к более сложному, но к более результативному этапу. Это, так скажем, реализация формы вашего желаемого звука. И это простые модуляции и все их способы влияния на звук. А здесь мы зацепим очень-очень многое. И практически 70% того, как достигают самые популярные тембры в электронно-танцевальной музыке, не только в ней. И по-настоящему влиятельные модуляции и параметры для модуляции, это, как правило, на первом месте. Cut-off – это срез, это частота среза у любого типа фильтра. Также pitch, что есть высота тона. И это по праву топ-2 самых популярных параметра звука для их модуляции, то есть изменения через время по какому-то принципу. В этом случае в 3 Silent. это может быть огибающая envelope и LFO. И самый популярный повторюсь это Cut Off Frequency, то есть модуляция частоты среза. Манипулируя ее через время мы действительно можем получить массу массу как форм, так и характеристик звука. Итак, сейчас для начала традиционная суперпила. Я планирую создать очень массивный лид тембр и просто вот такая форма релиз для того, чтобы это звучало хотя бы как-то близко к лид тембру. Конечно же, убираем ретриггеры и голосов ставим куда больше чем три. Во второй же части я попробую выбрать саб-гармонику для этого слоя, для всех этих слоев. Пусть это будет несколько синусоид. Чтобы была более острая атака, оставим этот триггер и небольшой детюн. Вот какой эффект мы получим здесь. я выберу, так скажем, саб-гармонику из синусоиды и умножим ее, например, на 6 голосов, не убрав ретриггер, небольшой датюн, чтобы это дало нам небольшую атаку и, так скажем, басистость. Я бы даже убавил этот слой, этот осциллятор, чтобы он не столь сильно конфликтовал с нашей суперпилой. Копировать вот эту форму сюда. Ну и здесь я выберу, наверное, нойз для того, чтобы подсластить и усилить вот этот эффект супер пилы. Для того чтобы более. Помним, для того чтобы noise звучал более богато в постереу базе. 8 голосов. И вот эта WID ручка выкрученная полностью. Эквалайзером усилим ту самую саб-гармонику и подчеркнем средние частоты этого лид. Delay и реверб здесь я выставлю все просто по вкусу. Фильтрируем немного отражения со стороны низких и со стороны высоких. И реверп, я думаю, не на столь сильное значение. И вот теперь перейдем к самому простому и к самому интересному способу модуляции. И Параметры модуляции это коров фильтр. Это срез чистоты. И здесь я сразу же хотел бы рассказать про многогранный уровень контроля для будущей простоты реализации ваших тембров, ваших накрученных звуков, вашей аранжировки, то есть при написании музыки. И здесь мы рассмотрим достаточно полезностей. Итак, для начала просто фильтрируем и создаем, так скажем, плаг-тип тембра из вот этого лид. То есть в раскрытом виде он у нас будет звучать так, как сейчас он звучит. В закрытом же виде, для того, чтобы когда-то в аранжировке уйти в, уйти в закрытый тип звучания, изменить через аранжировку, развить идею в более закрытом и ограниченном спектре, мы создаем как раз плаг тип звучания. И мы будем модулировать срез фильтра, low-pass фильтра в данном случае у обоих этих слоев. Что, кстати, значит, что на B тоже стоит ставить low-pass фильтр. пока он не работает. Но вот что мы делаем. Выбираем cut of A и B, то есть срез частоты фильтра A и B части, Модулирую, включаем модуляцию на полную и создаем вот такой вот тип лак тембра. Теперь при регулировании вот этой общей ручки frequency мы изменяем параметр frequency и уходим иногда в закрытое значение фильтра. Для того, чтобы а, иметь более глубокий контроль, можно понизить вот эти ручки. Frequency. И здесь мы в раскрытом виде, в раскрытом виде вот этой ручки имеем полностью раскрытый тембр. Нашего большого фестивального лид. И в закрытом виде это уже очень острый фильтрированный плаг. Вот какой контроль теперь мы имеем. Так что мы можем автоматизировать все вот это через время. Имея, например, партию в дропе, полностью раскрытую партию лид. И к части ямы, то есть брейкдаун, мы уменьшаем все это до размеров вот этого плаг. Что значит щипок струны, а плаг звучания. И вот этот плак щепок можно усилить следующим эффектом, который мы, в принципе, еще не затронули, и это компрессор здесь. И по причине он стоит на последнем месте. По всем законам динамики, компрессор это тот прибор, что сужает динамический диапазон звука любого тембра, любого аудиосигнала. И в этом случае есть несколько параметров. Это временные параметры, атака и релиз, и параметры сжатия. Threshold это уровень сжатия, после какого уровня. Сигналы компрессор начнет работать, и еще это уровень сжатия, насколько после данного порога, после данного значения амплитуды компрессор будет сжимать, и во сколько он будет сжимать этот сигнал. То есть выше порога threshold, выше 19, минус 19 дБ, все уровни будут сжиматься в 5 раз, то есть уменьшаться. Но компрессор имеет также выходящую громкость, которая автоматически в silent компенсирует все сжатие. Поэтому сигнал становится как бы тем же по уровню, но по RMS он становится громче, то есть по среднеквадратическому значению громкости. Поэтому по причине он стоит на последнем месте. При такой настройке он будет усиливать и делать более сплоченными эффекты delay и reverb, временные эффекты. Также, кстати, корус подходит под это влияние. Замечаем разницу взаимодействия сухого сигнала и эффектов Reverb Delay после компрессора. Они становятся более явными, они выдавливаются компрессором на поверхность вследствие того, что он сжимает сигнал и компенсирует его громкость, компенсируя все это сжатие увеличением громкости на сколько раз, сколько сжали. Поэтому получается вот такой вот выход. Временные параметры также очень влиятельны. Атака служит для того, чтобы и увеличение, атаки служит для того, чтобы мы подчеркивали как раз атаку, острую атаку, как правило, резкую атаку у сигнала. Опять же, у гладких PET или у гладких басовых тембров не стоит увеличивать атаку, это просто незачем. Таким образом мы увеличиваем и не даем компрессору сжать быстро, эту атаку, и она как бы проходит, не сжимаясь, и только после прохождения атаки компрессор начинает сжимать, и поэтому мы получаем вот такое усиление, такое усиление плаг-эффекта. Это полезно знать и полезно использовать. Опять же, threshold не стоит ставить на слишком, ур... слишком низкий уровень, это просто утрированные значения. Компрессор не оказывает столь большое влияние на звук, поэтому здесь мы пользуемся им как улучшайзером нашего выходящего звука. Теперь о том, сколько мы можем иметь контроля для облегчения наших манипуляций с звуком в будущем. Здесь есть такая вкладка как Routing в нашем Silent. Это, как правило, дополнительные, дополнительные источники модуляции, дополнительные источники влияния на модуляцию, на параметры. И здесь есть много чего. Но я бы хотел поговорить о... Двух самых важных, наверное, вещах здесь и самых полезных вещах здесь. Это velocity и mod wheel как дополнительные источники модуляции для параметров. Например, velocity – это значит скорость нажатия на клавишу. Это сила нажатия на клавишу на, по MIDI-клавиатуре. Или же, если мы работаем в piano roll, то помним, в любом секвенсоре здесь есть вот такие вот параметры. Это и есть velocity. И активируя ее, и модулируя через какой-то параметр, мы привязываем этот параметр к силе нажатия, к скорости нажатия на клавишу. Например, в этом случае я, конечно же, я, конечно же привяжу это все к срезу, к частоте среза коров A and B. И, конечно же, это нужно задействовать на 100%, например. И вот какую зависимость мы получаем. Полностью раскрытый фильтр при сильных нажатиях, то есть в piano прописывая вот эти партии. В раскрытом виде мы получаем... В закрытом виде мы получаем флактивную фильтрацию. Также мы получаем вот такой контроль на микроуровне. Который, кстати, очень полезный для прописывания более интересных партий в ваших аранжировках. Вот как влияет velocity и сила нажатия на кадров ANB. Мы также можем привязать это, конечно, в обратной пропорции, потому что эта ручка может работать и на минус. И теперь при значении frequency 100% слабые нажатия дают полностью раскрытый спектр. Сильные нажатия более закрытый. Опять же, нужно нащупать хорошее значение Frequency. Традиционно, я думаю, использовать лучше именно в таких пропорциях. Также очень полезная, еще одна полезная вещь, это колесо модуляции Mudwheel. Это то, что на нашей клавиатуре, на наших MIDI-клавиатурах находится обычно по умолчанию. У некоторых это единственное колесо, у некоторых нет. И к этому колесику, для того, чтобы как бы вручную все это прописывать, прописывать разные модуляции и контролировать все это а, самостоятельно. Мы можем привязать, опять же, вот этот параметр и любой другой параметр модуляции к этому колесу модуляции. Сейчас на своей медиклатуре я просто контролирую все это с помощью Mudwill. Вот насколько полезными могут быть вот эти дополнительные раутинг-функции, -фу то есть направления на другие источники модуляции. Это может работать, конечно же, и одновременно. Это была только одна форма модуляции, вот эта острая форма плаг модуляция щипкового эффекта. Но это может работать и немного в обратном направлении. Опять же, еще одна суперпила. И самый популярный тип фильтрации – low-pass фильтр. Теперь модулируем вот этот параметр. В данном случае мы имеем только часть А, поэтому есть смысл привязывать, например, только котов А. Можно, конечно, использовать котов А и Б, это не будет никаких отличий. Но для правильности действий, правильности ваших мыслей, формирований и понимания этого синтезатора, котов А. Активируем эту модуляцию. Кстати, степень модуляции тоже влияет. Поэтому, например, поставим сейчас неполную привязку. И вот такую вот форму, где я создам гладкую атаку, не острую в этот раз. И посмотрим, что теперь случилось с нашим тембром. Управляя теперь колесом модуляции получаем вот такую брасовую форму. Напоминаю, брасовые формы очень хорошо реализуются через Low Pass фильтрацию, не просто через форму а по модуляции амплитуды. И чем это полезно? Это больше напоминает ретро звучание, но очень популярно уходить в такую форму фильтрацию при при таких же стандартных партиях лид и открытых партиях лид. Сейчас я привязываю к лесу модуляции вот эту частоту коров A. И смотрим, что произойдет теперь, когда я буду использовать свой мод Will на MIDI-клавиатуре. <музыка> Уберем ретриггер, чтобы не было той самой атаки. <музыка> При вот таких партиях, Полезно уходить в, другой, в другую форму а, по фильтрации, в другую форму модуляции фильтра. Это более интересно и необычно, поэтому очень полезно реализовывать совершенно необычные и разные формы при модуляции вот этого главнейшего параметра фильтра, как частота среза или частоты ручки. Опять же, гладкость фильтра очень влияет тем, что... Мы видим, что не такой заметный, не такой сильный акцент брасового типа звучания при гладком фильтре в 12 дБ за октаву. Более резкий фильтр дает характерное, более глубокое звучание фильтрации. Внимание, резонанс также влияет, и чуть в будущем мы убедимся в этом на примере одного из замечательных и популярных басовых тембров. Так как помним, это акцентирование частоты в регионе среза. Предлагаю усилить все это эквалайзерами и другими вещами. Нам не нужен здесь низкий регион, низкочастотный регион. Delay будет полезен, как и в предыдущем лид тембре. И также реверб для пространства. Компрессор может здесь функционировать и без атаки, как усилитель всех временных эффектов обработки до него. Вот именно таким вот образом получаются знаменитые плаг-типы звучания. Многие, наверное, электронные музыканты знают, многие даже начинающие электронные музыканты знают, что такое плаг. Это как раз та самая... Фильтрация, острая фильтрация по фильтру low типа. Как жирные пилы, так и не очень жирные пилы. Это может также зависеть от э, типов звуковых волн, которые мы выбираем здесь. правило, этот плаг, тип звучания, можно сильно усилить и сделать интересным с помощью преувеличения эффекта delay, то есть за 50%, процентов где мы уменьшаем сухой сигнал и увеличиваем обработку. И разное время для левого и правого уха сделает очень интересный стереоэффект и более, более гипнотическую ритмику. Также интересная фильтрация, интересная Замыкание в частотном спектре этого, этих отражений сделает очень многое здесь. Реверб, конечно же. Спредоны это звучит интереснее, так как отражение отлагается по времени. Конечно же, такой платформа усиливает атака отложенная у активного компрессора. Если плак слишком острый, то смягчить его атаку, напоминаю, смягчает острые атаки всегда корус, не в сильном наличии, просто вот в таком вот среднем, среднем, средних, средних настройках. Фильтрировать можно не только по такому популярному типу фильтра, как low bass. Например, в реализации очень интересного тембра, басового тембра, нам понадобится здесь только лишь вот такая одна пила. Ничего больше в осцилляторах делать не нужно. Можно просто понизить ее на минус 1 октаву, так как все-таки я собираюсь реализовать басовый тембр. И выберем здесь тип фильтрации bandpass. И пока ничего сильно крутить не будем в настройках фильтра, кроме резонанса, потому что вот что нам нужно. Резонанс усиливает, усиливает узкость этой полосы, уменьшает ее размер. То есть мы как бы фильтрируем по более узкому спектру. И усиливаем его среднюю частоту. Теперь для очень интересного эффекта нам понадобится Distortion, так как в реализации этого басового тембра это, наверное, номер один самый влиятельный фактор на его характер. То есть вот таким способом мы просто усиливаем его хриплость. И вот здесь я бы даже попробовал дополнитель дополнительно исказить его ручкой драйв на фильтре. Что дает вот такое интересное усиление. И смотрим теперь, что мы будем получать, если мы ведем фильтр и вот, этот, и вот этот вот узкий спектр в сторону более низких, к басовым частотам. Вот такой вот знаменитый, для многих, наверное, искаженный тип баса. А теперь попробуем модулировать этот, частоту среза вот этого фильтра, напомню, band без фильтра, по какой-то форме. Пусть, например, медленно спадающей форме. Напомню, без дисторшена всего этого бы не было. Усиление резонанса только усиливает как раз наглость вот этого звука, пронзительность этого звука. В любом случае, модулируя разными волновыми формами, мы получаем более-менее одинаковый тембр. Поэтому влияния здесь сильного нет, так как самое влиятельное ⁇ это дисторшен, это уже достаточный уровень искажения. Украсим все это дополнительными эффектами. Thank you. степень модуляции очень-очень сильно влияет на все это. Поэтому подбирать ее стоит с большей осторожностью. И модулировать, напомню, вот таким же образом можно все что угодно. И второе, напомню, по популярности в модуляции, в параметр для модуляции, это pitch параметр, это высота тона. И для этого, например, выберем да, простую квадратоиду для разнообразия, чтобы было чем отличиться от всего, что мы проделали. И создадим вот такой вот кратковыстреливающий тембр по форме. Очень просто. Все пока супер просто. Конечно же, сразу же с эффектами из этого можно получить очень прикольный компьютерный флаг, усилив его на своей частоте. Размазка, кстати, здесь даст очень оригинальный эффект на его отражениях. Разное время, опять же. И фильтрация его отражений. очень классно, но очень-очень ответственный характер может дать вот такому плаку следующий способ и популярный способ модуляции. Модуляция pitch по, например, форме envelope, то есть ADCR, огибающий. И вот какой характер, наверное, самый выдающийся в острых типах звучания, это модуляция по pitch вот в таком небольшом количестве. Мы примешиваем не по максимуму, конечно же, хотя это можно сделать. Ну я бы советовал начинать со слабых значений и слабое значение Decay, то, что дает как раз выстреливающий и резкий звук. С функцией портамента, например, это звучит еще лучше. Примерно таким же путем был, например, создан э, ведущий тембр для композиции Алана Уолкера, Faded. И это можно повторить любой, с любым тембром, с любой формой волны. Очень характерная атака в этом случае. И резкость может быть разной. Каждое время декей будет служить на резкость, исказываться на резкость по-разному. Давай иногда резкий щелчок, а иногда очень плавную, очень плавный спад, который, как правило, раздражает. Поэтому очень хорошее значение это минимальное значение декей. Это огибающий можно добиться самых самых разнообразных форм, если моделировать питч. И это, конечно же, экспериментальная экспериментальный результат. Но вот какой еще один интересный тип звучания образуется он из обычно из суперпилы, очень жирный, даже с небольшим перебором жирный тип суперпилы. И этот тип называется Hoover. Как правило. Вот что мы делаем с помощью модуляции Pitch A. A, потому что только часть A активна. Мы немного оттягиваем атаку и устанавливаем на одно значение, но обязательно выше, чем уровень атаки, Decay и Sustain параметры. Вот какой выход мы получаем здесь. Для меня резко затухания. Оттянем релиз. И чтобы пич резко не возвращался назад. Также оттянем релиз здесь. Вот такой вот формой следует сейчас. Такому закону следует сейчас уровень высоты тона части A осцилляторов. И уровень примешивания, конечно же, задает максимальный потолок. И разницу вот этого движения по pitch он может быть максимально визгливый и максимально высокий. Нам этого не нужно. Для этого нужна небольшая пропорция модуляции. Yeah, yeah, yeah. Такие типы звучания популярны как раз в жестких стилях хаос-музыки. Иногда это хардстайл, иногда это брутальные бигрум-композиции. Yeah, yeah, yeah, yeah. Здесь главное сохранять тонику подбором вот этого диапазона и уровня Decay и Sustain. Конечно же, мы можем модулировать не только по огибающей ADCR, в нашем распоряжении также LFO модулятор, который как, может придать как форму а в любом вот этом законе, представленном форме волны здесь, также может дать характера. И вот отличный пример реализации дополнительного характера. Опять же, суперпила для реализации одного из популярных PET-тембров. Ретриггеры убираем. Пэт не будет слишком атакующим. Вот такую форму мы реализуем здесь. Копируем ее в часть B. И здесь же реализуем еще один. Еще одну суперпилу для большей жирности. Чем больше у нас суперпил в астрилляторах, тем жирнее будет звук. Опять же, разница в степени детюн должна быть, чтобы, чтобы все это было более богатым и более насыщенным. Здесь я добавлю нойс для более богатого спектра этой суперпилы. Если ретривер оф, и все в принципе уже в полном порядке. Эквалайзером я подчеркнул все, что мне нужно здесь. Функция здесь не обязательная, поэтому только реверб. И вот что мы можем добавить к этой суперпиле, какого характера. Объединяющий эффект дает модуляции pitch по LFO, причем недостаточно быстрая. В смысле rate значение. Берем pitch. К примеру, нам не нужно сейчас модулировать все pitch параметры, то есть части A и B. Потому что мы не увидим разницу, опьяняющую разницу. Нам нужно почувствовать, нашему уху нужно почувствовать разницу между высотой тона одной части и другой. Поэтому мы будем модулировать самое меньшее. И это часть B. Так как тонический, тонический звук здесь только в одном осцилляторе. Помним noise тонически не несет никакой информации, поэтому его модуляция pitch ничего не даст. Следовательно, мы просто получаем модуляцию pitch в первом осцилляторе части B и в небольшой, при небольшой скорости модуляции вот этого пич и при небольшом значении этого модуляции, этой модуляции, то есть немного выкручиваем степень модуляции и gain и слушаем на то, как изменяется по вот этой форме часть B, то есть его первый осциллятор. Вот что дает это вместе с частью A. остальные суперпилы, <музыка> усиление эффекта роя, вот тот опьяняющий тембр, вот что дается на выходе. <музыка> Замечаем разницу. Много утрированный эффект, но все же э, нужный для того, чтобы прочувствовать эту разницу. Я бы оставил это значение здесь. И что это дает? Это дает большей жирности. Мы не можем совершенно получить от детюна вот этого эффекта, так как это эффект LFO, и это опьяняющий эффект, напомню. Вот какая разница между реализацией этой жирности в d и реализации этой жирности с помощью с помощью модуляции только, одного только осциллятора по Pitch-параметру. И это важно соблюдать и важно уметь это реализовывать. Теперь у быстрой модуляции этой Pitch по LFO, потому что это также важно понимать. Вот что мы можем добиться при быстрой модуляции этого Pitch-параметра. Используем просто одну пилообразную звуковую волну, украсим ее. С помощью эквалайзера и дадим просто реверб, чтобы это не было таким скучным. Активируем функцию legato для того, чтобы она была более... ...более классной. И вот что мы можем добиться при модуляции. Опять же, в небольшой степени. По LFO не стоит модулировать, если только вам не нужно какое-то извращение от звука, не стоит модулировать слишком сильно этот параметр pitch. Небольшой гейн, небольшое примешивание модуляции здесь. И быстрое значение rate. А теперь я постепенно буду примешивать гейн. Какой характер дает нам сейчас модуляция по ЛФУ? Правильно, такой раздраженный драйв. Теперь наша пила звучит с драйвом. Как в голосе у джазовых певцов. Раздраженность. И обычно кто-то пытается добиться этого, э, добиться этого характера с, с помощью дисторшена, то есть раздраженности как бы с помощью искажений. Что получается, кстати, только на одном, похожим образом, только на одном типе дисторшена в Silent — это бит-краш. И то это получается не столь аккуратным образом. Вот самый удачный способ реализовать этот драйв-эффект, этот драйв-характер в вашем тембре. Опять же, он может быть реализован на любой звуковой волне.